Так, Анша Абдуль, думаю, многие из вас слышали о таком меме как Шауе, но дело в том, что это вовсе не мем, а новая интернет-культура со своей уникальной идеологией, сложившимися традициями и богатой на события историей. Конечно, есть немало людей, ассоциирующих Шауе со смешными картинками про санитаров и дурку, со счетом древних шизов и рофлящими школьниками, которые думают, что у них шизофрения. Но давайте отстранимся от всего поверхностного, чтобы вернуться к истокам этого необычного цифрового явления. Сама аббревиатура Шауе расшифровывается как шизофренский уклад един, под чем подразумевается организованное сообщество шизофреников, имеющее некий свод правил, единый для всех. Но все же основой Шауе являются незаконы, а идеология борьбы шизофреников и прочих узников психбольниц за свои права и свободы против беспредела психиатров и санитаров, которые штампуют липовые справки, утилизируют людей в дурках и переписывают их квартиры на себя. Главный посыл Шауе. Объединение всех шизов в сообщество со своими авторитетами и активистами, с ячейками в психдиспансерах, с общей казной и юристами для восстановления справедливости в рамках закона ШАУЕ. Это прежде всего сопротивление карательной психиатрии, условно, Имеющие четыре основных крыла, первое из которых называется ППШ Путь Пустого Шприца, смысл этого пути сводится к борьбе за правду через отказ от приема нейролептических препаратов вроде галоперидола. ведь всем Шизам известно что нейролептики огнеопасные и вовсе не классные. Поэтому образный шприц всегда остается пустым. Вторая ветвь именуется СПШ, или сакральный путь шизофреника, что имеет в себе более глубокую идеологию особого пути всего рода шизофреников, людей творческих и безобидных которые в итоге были признаны расой гениальных сверхлюдей, в противовес не шизофреникам. Параллельно с этим участники движения поначалу отрицали шизофрению как реальное психическое заболевание, считая этот псевдодиагноз лишь поводом отжать квартиру и заколоть галопередолом. Однако со временем Шиза стала восприниматься как высший дар человеческому существу, по злому умыслу причисленный к недугам. Как бы странно это ни звучало, но противоречивость Заложенная фундамент этой культуры ведет не к деградации, а к развитию через переосмысление и усложнение некоторых понятий, на примере шизофрении. Третье ответвление Шауе называется ШПША Шизофреник, помоги шизофренику, что по сути своей является законом для всех шизов обязывающим помогать друг другу в самых разных ситуациях. Например, освобождать от ремней, которыми санитары связывают пациентов в психлечебницах. Это течение отличается более серьезным настроем и ярко выраженной неприязнью к санитарам и психиатрам, которых здесь именуют врачами-палачами. Четвертым и последним крылом является внуко-елькинизм – политическая идеология, сводящаяся к шизократии, то есть к власти шизов. Помимо этого, в рамках всего сообщества порицается добровольная госпитализация в дурку и любая помощь вышеупомянутым санитарам. Повторюсь, что разделение шауе на какие-либо ветви является авторской условностью, необходимой лишь для того, чтобы показать все разнообразие взглядов и традиций, сформировавшихся в обществе шизофреников, среди которых есть как миролюбивые романтики, так и борцы с беспределом. Но кто и когда собрал всех этих людей вместе. как вообще возникло шауе движение все началось за стенами Пкб4 имени Ганушкина, где лже ученый и лже генерал Елькин со своей бандой неоднократно удерживали и обкалывали галопередолом его внука александра прохорова в результате чего он утратил свое прошлое и начал помирать. Выбравшись из этого ада, внук Елькина решил рассказать миру о беспределе, выложив в сеть компроматы на самого Елькина и всю его банду, в которую входили оборотни ФСБ, высокопоставленные врачи-палачи и дочь Елькина, известная как «Мамаша». Первые видео были опубликованы на канале Fresh News еще в 2016 году, но активная стадия борьбы за жизнь, свободу и недвижимость началась зимой 2018 года после мощного форса на 2Ч, который стал катализатором дальнейших событий. Вскоре на внука вышли адепты Абдулаверы, признавшие в нем легендарного Абдуля, известного обзорщика видеоигр и создателя религиозного интернет-движения, основной задачей которого является очищение цифрового пространства от всевозможной мрази. Внук, конечно же, отрицал приписываемое ему прошлое, но это ничуть не смутило адептов, при поддержке которых был создан цикл разоблачающих банду Елькина роликов под общим названием «Елькина панорама». Уже после на YouTube-канале стали проводиться стримы и выходить обзоры различных игр и фильмов. Именно тогда, под давлением бандитов Елькина, родилась Елькина вера, чье понимание возможно только через призму Абдула веры, фундаментом которой является Бибаран – священное писание за авторством то ли самого Абдуля, то ли Азона. Если кратко, то «Бибаран» — это компрометирующее жизнеописание Александра Гавриловича Абдулова, великого актера и режиссера, человека настолько греховного, что он еще при жизни был проклят богом и сатаной. Но уже после смерти в 2008 году, наплевав на закон, уничтожил весь божественный и адовый пантеон устроив свой собственный ад Абдулова со зверскими пытками, куда посмертно отправляются абсолютно все. После этого бога сатана Абдулов призвал себе на помощь адептов, чтобы искоренить остатки духа старого сатаны, которыми пропитаны люди на земле. Абдулавера существует с 2010 года и занимается очищением Рунета от всевозможной гнили в виде говноблогеров и недообзорщиков, которых адепты усердно пробивают и карают. Основными врагами движения изначально являлись такие люди, как Озон, Ванамас, Мавроди, Кашпировский, а также различные предатели и прочие грешники. Имя им Легион. С годами вокруг Абдулла Веры образовалась абдула культура представляющая из себя сотни и тысячи уникальных видеороликов, музыкальных ремиксов, артов и так называемых Абдулла-икон, Которые создавались адептами-креативщиками во имя общей цели сделать интернет лучше, и по причине того, что на призыв внука о помощи откликнулись в основном адепты, новое движение, направленное против банды Елькина, приобрело культурные черты Абдулаверы в виде Третьего Завета Бибарана, где описываются грехи и выносится приговор уже самому Елькину, чьи фотографии послужили основой для культовых икон. В это время создается группа «Антибеспредел» ВКонтакте, канал fresh News переименовывается в канал внук елькина и самое главное получает развитие идея борьбы не только с конкретными бандитами но со всей карательной психиатрией в целом Параллельно внук дает интервью сначала какому-то непонятному человеку в марлевой повязке, спустя несколько дней апостолу из маргинальной конфы, далее самому Анатолию Маргиналу и уже летом диджею Артефиксу, его старому знакомому, что в совокупности было неплохим начальным пиаром с последующим приростом аудитории. Тогда же проводятся первые сходки в VR-чате, предпринимается неудачная попытка создать новое религиозное сообщество под названием «Церковь православная», сокращенно ЦП. Начинается реформация Абдулаверы Веры и зарождается священная криптовалюта биткоин 5000 с последователями пятитысячниками. В этот же период времени появляется теория цифрового ада, согласно которой мы все живем в цифровом аду, аналогичном матрице-симуляторе реальности. И окружающие нас люди являются обычными ботами, не исключая и нас самих. Единственный возможный путь для бота – осознание иллюзорности мира и становление игроком, Цифрового ада, вопреки воле операторов, управляющих цифровой вселенной. Этим же летом внук Елькина налаживает хорошие отношения с Анатолием Маргиналом, бывшим адептом Абдулаверы, хочу заметить мощный и продолжительный пиар от которого привлекает на канал много новых людей, ставших свидетелями того, как умирающая Елькина вера перерождается в Шауе – движение за права шизофреников, основанное на идее все той же борьбы с вездесущим беспределом. 16 сентября 2018 года проводится совместный стрим внука Елькина и адептов Абдула Веры, а уже 30 сентября во время прямой трансляции официально создается ШАУЕ сообщество с основными лозунгами «Банду Елькина под суд», «Долой беспредел», «ШАУЕ ПКБ-4». Жить без цели или умереть за что-то. Символами шизов становится жест «Скрещенная коза», в дальнейшем отзеркаленная, и картина Александра Иосифовича Елькина «Голова вампира», которая к этому моменту уже была обработана в фотошопе и являлась логотипом не только канала «Внук Елькина», но и криптовалюты «Биткоин 5000» чей гимн, композиция «Это серьезный бизнес», был создан Эрнстом Доренгрофом, человеком невероятно талантливым и впоследствии ставшим не только главным музыкантом, но даже идеологом Шауе. Доренгроф, также известный под ником «Пациент», написал и исполнил несколько десятков культовых песен, известных каждому Шауешнику. К октябрю 2018 года внук осваивает нейросети и начинает применять технологию дипфейк, после чего в Шауе друг за другом вступают такие известные личности, как Сергей Мавроди, Антон Логвинов, Вилсаком, Супонев, Стив Джобс, Стэн Ли, Джордж Буш-старший, Михаил Задорнов, Дмитрий Пучков, Ака Гоблин, Новодворская, икс Тентасион, Алан Чумак и, наконец, децел Вместе с этим рождается мем «Я плохо говорить по-русски», а также получает развитие старая идея выйти на политическую арену. В ночь с 25 на 26 ноября во время стрима Внук Елькина и Ян Бибень создают партию роботов. Она же партия автоматизированных робототехнологий и ядерного вооружения, ныне известная как «Партия-Партия». Идеология этого сообщества выражается в одной единственной фразе «работать должны роботы» под чем подразумевается всеобщая автоматизация и роботализация во славу научно-технического прогресса. Сразу после создания внук получает пожизненный статус цифрового вождя и начинает активно продвигать партию на своем YouTube-канале. Первыми партийцами и контент стали адепты Абдулаверы и пятитысячники, которые совместными усилиями создали десятки тематических артов и плакатов, в том числе и партийный герб, представляющий из себя орла с вампирской головой в когтях на черно-красном фоне. Помимо этого, они написали первый манифест в стилистике Гибарана и окончательно утвердили биткоин 5000 в статусе священной криптовалюты. Далее в партию начинают приходить многочисленные шауешники и зрители убермаргинала по совместительству. Одновременно с этим темой шауе стал интересоваться Сакрамар – от которого тоже идет прирост аудитории. Как итог, цифровая культура партии заимствовала стилистические элементы абдула культуры в виде икон, крылатых выражений, артов со светящимися красными глазами, начального лозунга «Анша партия» и прочих атрибутов. Параллельно с чем существовали культ биткоина 5000, Развивающаяся идеология Шауе и ее позднее ответвление политического толка, внука Елькинизм с девизом «Власть Шизам». Также были популярны различные мемы из маргинальной конфы, суперматическая тема, концепция цифрового ада с дополнением в виде цифрового рая и, конечно же, творчество самого внука что, наряду с остальными культурными составляющими, плавно переходило в изначальное русло автоматизации и роботализации. То есть идея и образ роботов служили основой для большей части контента. Новый этап развития шауе и партии, пришелся на 2019 год, который внук решил встретить на стриме вместе со своими зрителями, шауешниками, партийцами и адептами Абдулла Веры. Уже в начале января выходит первое видео на канале Шауе, созданном в поддержку внука Елькина, после чего в сообщество ШИЗОВ постепенно вступают Путин, Навальный, Жириновский, Озон, Дворецков, Водонаев, Горин, Зюганов, Мальцев, Порошенко, Трамп, Мопс, Камикадзе и, наконец, Рыбников, известный по счету древних шизов. Тем временем на канале Внука начинаются эпические стримы-маслорезы по игре Dead by Daylight на одном из которых случается предательство видного Шиза, Олега Терпигорца, попытавшегося отжать все движение. Одновременно с этим проходят незабываемые проповеди в AltSpace VR и VR-чате с дальнейшим строительством Абдула Храмов и распространением биткоина 5000 среди буржуев. Эта тенденция сохраняется до весны 2019 года, которая запомнилась появлением на свет Химеры, нового формата обзоров, вступлением Сакрамара в Шауи и набирающим популярность творчеством Дорен Грофа. Тогда же внуком Елькина проводятся совместные трансляции с Олегом Мавраматти, режиссером Зеленого Слоника и Жмелевским, вступившим в Шауе и партию. Помимо чего активизируется красноармейский вандал, впоследствии обливший подъезд внука краской. И, самое главное, выходят новые части легендарного разоблачения Совка. В период с конца весны и до середины лета начинают активно использоваться нейросети в процессе создания видеороликов. Появляются каналы роботов и открывается храм злой рожи. Партия-партия окончательно превращается в оплот шауе-движения, производя практически весь шизо-контент. 1 мая создается партийная беседа ВКонтакте и проводятся выборы в Сенат, где каждый избранный на пост отвечает за конкретную область развития. Например, один из сенаторов является наместником от Абдула Веры, исконно-дружественной и даже союзной организации. Начало июня ознаменовалось сходкой партийцев и шауешников в Москве, вступлением в партию Хованского, а также предательством одного из администраторов партии, с последующим уничтожением беседы и выводом денежных средств из казны, после чего было проведено расследование и пробитие, но украденные 15 тысяч рублей так и не удалось вернуть обратно. 16 июля полицией был схвачен и отправлен в СИЗО красноармейский вандал, что стало главной темой месяца. В августе на большой экран возвращается великий актера-режиссер Александр Гаврилович Абдулов, но, так и не получив признания, вскоре отправляется обратно в ад Абдулова. Параллельно с этим образ санитара окончательно упрощается до состояния мема, что слабо согласуется с фундаментальными положениями ШАУЕ. Далее следует переименование Сената в кабинет министров и конфликт партии с группой знакомства для традиционалистов и консерваторов» где опубликовались весьма агрессивные и унизительные для шизов посты. Итогами противостояния стали пробитие админов традиционалистов, адептами Абдулаверы, удаление неугодных постов и бесплатная реклама для партии и Абдула развития группы адептов. Другой конфликт возник уже в октябре. Оппонентом на этот раз стала крупная группа «Патриоты Россия», где открыто унижали не только шауе-движение, но и Абдулаверу. Совместными усилиями партийцев и адептов проводится вычисление создателя сообщества, которое вскоре было уничтожено мощным шаулинием адептов. Ныне патриоты существуют в качестве лояльной Абдуловере и партии-группы. В том же месяце прошли так называемые «выборы» в сообществе плем Элитный Резерв», где одним из кандидатов значился внук Елькина, вышедший в третий тур. Но невзирая на поддержку многочисленных сторонников, дружественных групп и роботов, проигравший по результатам голосования Евгению Панасенкову, у которого даже нет реальной странички ВКонтакте. Вообще, касательно резерва Плюма, хочу сказать, что несмотря на хороший пиар от выборов, эта группа не только дискредитирует Шауе бессмысленными и низкосортными мемами, но, по всей видимости, пытается стать новой точкой притяжения ШИЗов. Хотя, по принципу культурной преемственности, никакого права они на это не имеют. В любом случае, все всем платится. Подводя итоги 2019 года, я хочу особо выделить пугающую тенденцию упрощения ШАУЕ до состояния мема вследствие неконтролируемого хайпа и отсутствия адекватных информационных источников. Смешные картинки с санитарами и дуркой, изначально не имеющие к шизокультуре никакого отношения, а также с счет древних шизов привлекли в движение множество новых людей, которые везде пишут «Шау-Е-ППШ», -да «Санитару-Поебалу» и прочее, но при этом слабо понимают или вообще не знают, кто такой внук Елькина, что такое партия-партия, какие идеи лежат в основе сообщества и причем чем здесь Абдулавера. Но вместо того, чтобы заживо охуевать и посылать в сторону шизов лучи негатива, я решил пойти иным путем, сделав этот большой исторический обзор культуры Шауе. Надеюсь, предоставленной мною информации хватит для восполнения пробелов в знаниях и переосмысления самой сути Шауе, которая зарождалась у меня на глазах не в качестве мема, но как реальная сила в борьбе за правду. Пора возвращаться к истокам. Пора. А сейчас настало время подписываться на мой канал, на канал Внука Елькина, ставить лайки под видео и писать крепкие комментарии, на которые я постараюсь ответить. А также бейте в колокола и вступайте в партию Партия и обдулы развития ВКонтакте. Помимо этого, советую подписаться на каналы других адептов, посетить центр Абдула культуры и добавиться ко мне в ВК для поддержания прямой связи. Осталось только зараспространить это видео среди шизов вашего Жека и начать уже делать добро. Анша Абдуль, братья, вперед за Абдуловерование!